Так, здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги. Так, у нас пиявочка в ротовой полости. Сейчас мы попробуем вам ее показать. Так, в ротовой полости. Что у нас, Ну вот. Вот с верхней, на верхней десне с правой стороны. И поскольку это у нас индская страна, гармонизируется она у нас. С янской стороны, меридианная желудка. Это у нас для мужчины вход энергии. так Пиявочка стоит на вот меридиане желудка. А с правой стороны, с выхода энергии. С левой стороны вход энергии. Если у вас есть вопросы, задавайте. Подписывайтесь на нас на наш канал, ставьте лайки и ждите новостей. Всего доброго.